Să <laughs> păre a din energia. sau nem mai te vivit panea. Spaia pără nu cu oar și to. Cude a? Включается. Может там, ну, там сразу, нет? Подали, нет, там а я за ручку возьму. Так и и ну, там. Так, все. Им не а же поехали в Хай туда падать, а ты там будешь принимать. Я мог принять. А хотя она на лесово падай, хай падает. Вот, <связь> да. Причем мы сейчас пока не сюда, тумбу и все. А потом подвинем. Да я думал, что стол на леса. Я залез на леса и оп, приподнял. Чтобы леса был напротив дверь, Сюда-то? Ну, Так сейчас именно то то нет, nee, нам не надо. Мы же поставим на доску. Мы доску поставим на оцеле две перемычки. А, Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Верните. Давай. Верните. Давай, а я же тут... Смотрите, это... Это стоит. Не забудьте мне пробачить. Я и поставил как-нибудь сюда. Поставил? Так, а так мы у вас, да? Сейчас, да? Что ж ты оттуда пропустишь? Не-не-не. Вот вот, надо расширять. А если развернуть его? Ну давай попробуем. Держи. Держи, держи, я же поставлю. Ну да. Ну, пока не известно. Он... А там пролезает. Ну давай, поднимай, давай. Нет, держи. Нет, я таскал еще. Вот тут. А ты кричал. Сейчас... Стой. Что мешает? Ну, чудовь, наверное, Ничего не надо, надо вот такие немножко. Да, да, да. Туда и все. Только тебя решает передвину. Ну, а если ты держали я то доску Я держу. И... Ну, держу все так. О. Вот так, так. Ну, так давай я доску убогу, как ты не в Ой, давай, давай, я убираю доску. Идёшь, и вообще не бежишь. Так, можно поставить на параметку, давай, реставраться? Вот, вот так, о, вот. всё, убираю доску. Вс, вот так. Крап. Да. Вс? Ну, ну, переспасы. Ну надо видеть. Ну и все, все. Теперь я поднимаюсь туда, в чешок. Туда. Ну и все, И пробуем. А двоточку надо было, чтобы пробовать. Доску я сейчас наготовлю. Сразу молоток выжил. Там вообще мы и положим просто. А, и на рекламу. Да, А потом уже будем двигать. а да. тут прикручивать, тут пробовать. Ой, я как раз ниже а? Вот так нормально, бачишь. Вот а да. так, да, мы резали батька. Так, так давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, Да. давай. Давай, давай, давай. мы давай, давай, поставили, Давай, Да, давай, давай. Ну Санька, и ты туда, да? Я наверх Давай. управляю? Давай. Слышишь? Да. Иди поехать типа там, да? я понял, -то, то Сейчас это... А, потом снизу, запьем. Ой, ё-моё. Что там за это? Лизь туда все. Ты что, пришел так? Что, так? Шо, давай. Вот, а так піднимать. Подожди, да меня тут. Не то. Что? Отпускай. А то. Вот. Воно. Ты что? ха Что? Вот Ты что, хобот такой? А ты вот и туда избыть, как отдушать, вверх? Все, да? Да. Ну, а это у нас вверх, да, везде. Вот тут надо трошки внизу подрезать, чтобы отдушать, или вверх? Внизу доска, Саня. А, да. Я тебя не, не Я жду. А что ты ну, так да, да, да, я да, да, да, да, да, глянь, да, да, так да, как да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ну да, Ну, так да, так. да, да, да, да, да, да, да, Или там да, да, там да, И внизу доска. А ты не натянешь максимум вот так? Вот так? Ну типа да. Что ты сделаешь? Ситер поломал? Да. Как? Не я. Ну не ровно. Я немножко ее сломал, там, танцовщики ее. И не нужен. Ну в принципе я могу пищать. Ну типа максимум тут. Ну мышь, Саня, сейчас ее чуть-чуть опусты. Там на сантиметров 15 ниже надо, и вот так. Классно, да. да. <решит> Если должна будет нормально выйти? Вот придесь сюда, вот чуть-чуть подвиньте еще. Туда. Туда. Ну, да. Она на доске катается, плавает. А да, я бачу, что она. Вот ни брусочка, порывить они. Во, во, Все, Саня, а я тут не спадаю. Все, там отливы поробуем, все обшеним. Вверху пидет этот под конек, втуннен сразу. оцинковку. Ну да, тут классно конек этот раз. Ну да. А что ты болгарку мне сюда достал? А Нет, я положил тут прохладе. Ну все, давай сюда будем тут. One stop. На да, да. да. да. На одну. На одну. А там потом пети мы ему прям туда. Да, давай так и сделаем. А хотя можем это, да. давай сделаем, как мы хотим. Опускаем, она все равно за то, лицо будет. А мы же потом сорвем, а мы ниже, чтобы она была. Надо же на десяток ее перекручивать сейчас. Ну, вот так, вот типа так, да. Вот так прикрутим, воно он опустится, но да. да. А тебе нам здорово вот эту лестку надо крутить. Я куб, он вот тух, А я а смысл от этого крутить без дежу? Он же тух. И не поломается, Ну мы же двое. Так, да? Да. Давай да, шнурик. На. Да. До себя mm -hmm. ложить, там. Mm -hmm. Ладно, так. Mm -hmm. Один, под... Да, на потом Лучше потом открою. Там плохо вывернули туда, Ага, ага. Так, Давай, сами -то. Сейчас вот а так и прикрутим, и объектим. Да, да, кормим друг. Мне надо вау си, зачем? <смех> О. Да. Вот так. О. Клад здесь там. Квадрат, давай дальше. Дальше чуть-чуть. Ну а так, да. Сейчас. Коля вытягиваем тут вот спринок і да? Я думаю, нікуда не діть. Ну, она ну, туда может, ага. типа я клаланку, ну конечно, зачем я, я расшатываю? Давай, взял. Куда-туда? Куда-нибудь. Ехал. О, все, как на столе. Досочки, влагали. О, и мы можем сейчас распределить, сделать, только туда. удары? Нет, да. она у меня как умолк. Не знаю. На здесь. Носы оботянут, О, хорошая. И распределяй Все, все, все, нормально. А лежит. теперь, Саня, сюда мыс. Там на шесть. Куда, куда? Туда. туда. На выход. Вот, а так. А вот сюда, вот. Вот. Стой, стой, стой. Вот так. Рубно. О, отлично. А да. ну выйди на улицу, подвеси. Сейчас я делюсь и потом крутой шатю уже все, на постоянке. Так, девайся, все. Пойдет так, не пойдет. Ну все максимально, да, Са? Да ну на весь да. А, получается, сейчас даже можно и назад чуть-чуть вернуть. Не, нормально так. Не надо на весь. Отлично. Отлично. Сейчас я с этой стороны встречу. Так, распределить куда надо, Саня? Да. На лерьер налетний. До карьера. Да. Я не знаю, с какой стороны ты стоишь. На карьер, где калитка на карьер. Оп! Назад. Так. Ты верну, как и было. Так. Все чуть-чуть на карьер. Оп! Вот так, корректно. А теперь лист на меня сюда, Низ. Питя, на дверь, лист. Подтянем, прикручиваем. Вот, у нас сюда такая, вот, дивись, заглянь. Вот, Все, все, все. Все, вот так, не трогай, ничего не роби. Я сейчас проверю там, все гляну и начинаю скреплять. Ну, Ого, вот, еще дело делал с там, блин. Ну, я. Мы ж выпили, мол, так вот она была. была. А вода так нас не зашла. У нас так шире на 4 сантиметра. Я говорю так, а воно не зашло. Ну ничего, так сделаем, бейшим там все. Ой, ну а что тут... ты? Так, тут а у нас отлично. Пойдем. Так, ровно хорошо. Я думаю, как же мы там выплывем ту сторону, понятно. Такую сюда. На, на ту, на эту, на ту, вот, на эту сторону. Ну, это сюда, вот, это дам мне хороший автомобиль. Старый народ и, на, и магнит. Вот так. И надо так само сделать с этой стороны. Да, с этой стороны мы можем уголок прикрутить оттуда, а остаться. Нет, а там не надо, там тоже они на перемешку, просто сюда мы не дойдем, вот сюда голову ты понял? Куда? Я тут думаю, знаешь, я делаю, ты тут, чтобы у тебя что сторона держалась тоже, ну, не а я хочу придумать уголок. Так вот так же мы поставим, еще Конечно, сюда уголком, а туда, да, на перемешку. Вот я скручу, давай, кидалец давай кидалец. Ну, Чёрные ки. А. Это такой, это уже. Это что? Нам. Блин, Да, блин, сами блин, что нас да, есть. Наверно подоски. Mm, да. А, 200, и там 20 совершенно. Быть, часы, да, где -то, где -то. Ну да, и в вот так. ⁇ -мо ⁇ 2! Текай! Ты представляй. Ну, я могу там жить. Парень стал. Там стал, как же, проживай долго и Да. Все, парень на ту. Вот. Да. Все. Давай. Закрутите. А бачишь, не закрутите. Не, не закручивает. Закручивает и Да, дай, ну, не выкрути, пока не выкрутил. А цель не даст тому дому прожать. А я наживлю цель. Почему тут такое? ты там между шалюми надо Я и да, сам, шелево, Ты и так само между шелевым и Ты цель, Кай, поднимай, выйти. Поднимай, выйти. Это цель, Вот так, вот так, вот так, Что? Грунты йо. Руки толкать, а нам ну это просто. грунты. Ну а что ты их представляешь? Так как не надо. А, бачишь? Я да давай переспал. Не давал, то он срезнял, то Я только не Чего я буду то я поставлю себе досочку Сначала приготовлю место работы. И а то... а начинаешь все делать, получается, все готово. Что? а когда снимали, ты начинаешь уже... Кто тебя снимает? уже. Конечно, так уже чистый, А когда ты Это а, Давай. Это самый... Он, ты... Три с ними. Так то, что там доска, ты Бач, а там доска, а там саноги. И пошло поедет. Ну, как? Ты крутишь смысл, если она не упирается в перемычку. Правильно, я же сказал, что ей надо что она самая... Не казался, ты! Поднимай <смешно> Все снято. Хватит уже Ой, ну, край, поднимай понимаешь, и будет тебе перемычка. Не уезжайте, А где оно сидит? Давай, что ли ты школьник? Ну, правильно. Только раз и держи. Ну что я а я Вот это, что кручу ее. Что Кто? Саморец, ты что я на что съел. Не, это щели, бой. Я на Начинаем. А сколько? Раз, раз. О, расцовлется. А у меня не А прям только. У меня все на них видно. Тут все. Да, вот и запланировано. Вот, вот так получилось. Вот так она встала у нас. Закрепила, конечно, дуже хорошо. Внутри. Ну а тут уже будем обшивать металлом, делать ендовы, типа что-то. Будет нормально. Санька довольна, значит все получилось. Тут она тоже. Ревненько по вертикали хорошо стоить. О, отлично. Я думал, будет посложнее. Ну так, более-менее. Не скажешь, что легко более-менее. Ну, вытяжка, конечно, высокая. Но она же и будет работать. Тянуть хорошо тяга. Чем лучше и выше вытяжка, тем больше будет тяга. И больше и лучше. Тут а, мы розкрутили и розкріпили. Тут а, она стоит на двух. Две на ребро жесткости доски сороковки. Тут эта на угол металлический. Ну а тут так изнутри покрутили до доски, из доски туда короче. По всякому сделали и будем обшивать шалевкой потолок и еще положим и типа как на доске тоже еще раскрепим и будет отлично что мы сделали понятно вырезали проем поставили вытяжку, это понятно каждую стропилину а так мы раскрепили вот как я сказал вырезать опора получается горизонтально и упорочно туда то есть никуда оно не денется опорка хорошая идет брус хороший 50 или 60 толщиной порезали, закрепили, закрутили и на гвозді схватили. То есть вот то так выходит, Вот так. Ну, отлично выход. И то вона не, не шалохнеться Крыша, кто там каже, слабо. она там в упадении. Ничего, она никуда не динется. Ну и так само же там. С этой стороны. Так само поробили... И отсюда такие же сами. и тоже вот укрепила, а потом начала уже лазать по верху, тут и везде. Ну то и все вот так. Теперь дело остается минеральная вата, обрешетка и петлива. Ну и поставить в окно Ну такое, короче. Шалевка уже есть на обрешетку. Короче, а так, на таком этапе. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. И всем пока.